Сейчас такая обстановка, когда действительно нужно помогать друг другу, а не отворачиваться. И тем более мы медицинские работники, которые, профессия, которая действительно требует этой помощи людям, которым она действительно нужна. Дело в том, что коронавирус, он осложняется или протекает с развитием пневмонии далеко не всегда. И сейчас люди очень сильно напуганы, появляется небольшой кашель, фибрильная температура, ну, признаки банально гриппа или, или ОРВИ. Нет, мне надо делать КТ? Нет, не надо. Это дополнительное облучение.